Сегодня ночью впервые за 224 дня Вышел новый кейс, он называется Революция И на самом деле это было неожиданно Потому что уже все забыли про эту историю Что это может означать? Это означает то, что Операция не выйдет в ближайшие три месяца Потому что совсем скоро будет новый мажор А стикер старого мажора до сих пор не убрали Я говорю про Рио Что творится с ребятами из крана, никто не понимает Они обещают, но не делают даже публично Но кейс аниме они выпустили И ребятам огромное спасибо В этом ролике каждое открытие кейса стоило 13 долларов Им открыли около 60. Или 70 кейсов Если этот ролик наберет в ближайшее время 20 тысяч лайков Я открою 200 кейсов в следующем Поэтому не забудьте поставить лайк Если вам нравится, когда я трачу много денег Кстати, в моем телеграм-канале Прямо сейчас разыгрывается три калаша Point is the Ray. Ссылку найдешь в описании этого ролика Привет, я Шок И сейчас я буду вместе с Максимом Бахтином Открывать новые кейсы, которые вышли прямо сегодня Привет, Эрик, привет, Ютуб Привет, подписчики, всем привет да, Сегодня мы открываем новый кейс, а кейс, который вышел сегодня ночью Вот, Так что ставьте лайк лайки на канал подписывайся сам. Кейс называется Конечно. Революция И здесь у нас 17 скинов И перчатки второго класса Давайте смотреть, что они вообще добавили Максим Инсомния Это все будет в отсутках аниме Процентов 70 здесь все с этим связано Поэтому, если вы анимешник Хорошим ключе я тоже начал смотреть аниме недавно Последний я смотрел Титра Смерти До этого Атаку Титанов Два сериала, но я посмотрел самые топчики Поэтому я больше такие, не хочу да, После таки, Сибири... таки, са, сам, Такие, да, такие самые расфоршенные Если что, в Азии большое количество людей играют в КС И мне кажется, что именно из-за этого этот кейс Станет бестселлером. И цена будет на нем очень большая. Аналитик шоков, аналитик шоков. Так, это у нас Максим. Я ставлю семерочку из десяти. Ты как? честно, я бы я бы сейчас обосрался, но когда говорю, ну, пятерик, ладно, тоже пятерок поставлю, Пять из Окей, троечка. Ну да, такая посредственность, короче, обычная, типа, ну, ничем не выделяющая такая. Вот это, вот это синька, вот говорю, для синьки это нормально, типа, ну, я бы семерок поставил такой, Это как плитка в туалете, тебе не кажется. Я ставлю. Ну, в хорошем туалете в хорошем дорогом. хорошем в премиум да, в преме туалете все, все правильно. А так пистолетик у нас э, слабенький, мне не нравится, он тоже, должен быть широким. Это да, дрянь вообще, ну обычно просто типа, ну просто дефолт шире и все, то есть, Это и ширп, тоже слабенькая. Cyber Force SG. Вау, вот это мне должна понравиться Cyber. Но да, ничего интересного. Ну, типа типа Сайрекса, типа что-то типа Сайрекса этого СГ. Это тоже какое-то поконцованное дерьмо. Тоже какой то понос, да, Скип. Сразу. Понос, согласен уже. Да. Это вообще поносище это позерство. Но... Это похоже. Ну... Это попытка быть монстром. Просто ну, вот как цвет, вот типа сочетание цветов коричневый, зеленый, желтый вообще прям золотные такие мерзкие максимально не знаю. Hop. слушай, вот этот блок один из самых лучших пока, который я видел. Градиент. Второе или третье место будет этот ролик. Представь на байхопе хопе на байхопе прыгать с этим блоком. Про... О, вот это и... очень и... хорошо. Ну, и... Ой, гужа, что что у нее с лицом? Но лобежник. Не знаю, Мне нравится. Как типа банановая кожура? Самый худший пистолет Никто его с ним не играет. Да, очень полезный скин. Спасибо, что Интересно, по 90, очень яркие но ты же понимаешь, как работает вся индустрия скинов? Чем ярче, тем дороже И это решили не Valve, это решили игроки сами Ну, вот этот, вот этот принцип прикольный Да, мне тоже нравится, я думаю Я думаю, восьмерочка АБП, дудл, лор Лор Жирочек Хорошенький, да, я думаю, восьмерочка тоже пойдет Кинг UMP Вот реально, вот скажем скинов скином ярче-ярче И, ну, типа, цена из-за этого цена растет Да, да, да, да, семерочка Да нет, шестерочка это слабенький B2000. Вот такой примерно есть уже в м <связывая> самая вот самая full анимешная. А и Жаук, который там хараккири, что такое. Акихабара, Похоже, да, короче, да, да, японская. Акихабара, да. Да, да, да. Вот они, скорее всего, селистику скоммуниздили. <связывая> и, возможно, просто приделали скин на м и все-таки. Ой, ребят, вот новый скин, на нахавайте, жрите, просто комьюнити семерочка. А ты бы бегал столько? Вот типа, вот ты бы бегал, вот смотри, у тебя типа выбор М4А4, вот ты вот такой играл? <связывая> думаешь? Думаю, да, можно. Можно. Ну короче, семерик смотри на это. Какой-то глянец, что это такое. Это хэдшот-калаш. Ну, ну, честно, какой-то кринжик немножко. Я думаю, я думаю ты сейчас, ты сейчас как, как бы там новый какой-то покажешь, там какой-то крутой скин, а что-то. Ну, он максимально яркий, да. Максимально яркий и бросается в глаза. И он как блестит, и он не не блестит. А, он, он голографический, смотри. Ладно, давайте приступать, и открываем кейсы. Let's go. Сбором, сбором, давай. Первый пошел. Ой-ой-ой, нам падает сразу же банановая кожура. Да. Слушай, я, я с... мы, мы откроем очень много кейсов сегодня, поэтому я считаю, что нет смысла быть позером и Открывать кейсы. Ой-ой-ой, а чё М-ка выпала? А, ты прям так типа... Слушай, ты видишь? А нормально дропается, это да, хороший дропчик идет. Но, Я думаю, М-ка что-то стоило, да. Прикинь, прикинь просто с перчи внезапно просто резко. Я очень боюсь, да. что мне выпали, выпадут перчи без анимации. По 90. Давай, нож, нож, нож, нож, нож. Ой, нож говорю. Пофиг. В этом. Пофиг. Нам, нам именно нож дропнется. Хоть если перчи падают, нас нож будет. Слушай, меня очень радует, то, что падает фиолетовая. Вопрос: сколько это все стоит? 10 долларов поношенная. 30 долларов этот по 2030. 30! Нам падает, а вот падает лор Кстати, на секундочку-то Ай, сокаленов боя Но я думаю, она стоит, да, она стоит 40 долларов А что будет прямо завода тогда? Еще иглок падает, батлскар Еще иглок урвали, просто халява, просто нигде не сказка Вот так, сказка. я открываю кейсы вот так ну, такие Ребятки, у нас очень неудачная история с Максимом Я записывал ролики, все было хорошо Там 1100 просмотров, 200 Но записали мы с ним, и он набрал максимальное количество И там канал в моменте умер просто Да, у меня канал, мне иду написал, рекомендации больше не получишь Потому что там был Максим, я не знаю Если этот ролик соберет тоже мало просмотров, меньше 100 тысяч То реально какая-то проблема в нашем и Ребят, если соберут меньше просмотров, пожалуйста, меня уволят Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, пишите комментарии в рекомендации, пожалуйста, проверьте ролик. Я вас прошу на коленях. Так что, лайк, ребят, комментарий, подписка, там, маме, папе, рассылайте всем родственникам, чтобы тоже посмотрели этот так, у нас кейсы закончились, мне кажется. Небольшая рекламная интеграция мы на сайте Дждждроп, и сейчас я вам покажу то, что здесь чаще падает что-то интереснее, чем в кейсе. Во-первых, это новый ивент. Здесь добавили такое вот событие, где за каждый рубль депозита вы получаете V-поинты. 1 рубль это один випоинт. Вы получаете возможность отменять этот баланс на скин. Вы получаете просто кэшбэк день. Ну а также у них появился ивент "Подарки от Санты", где за каждое выполнение задания вы получаете Джджпоинты. Чем больше у вас этих баллов, тем больше у вас шансов получить гарантированный приз в 2000 рублей. А если вы вообще дикий, то вы можете выиграть и 235 тысяч. Создать контракт минимум на полторы тысячи рублей. Давайте нажмем начать и пойдем это делать. 8 тысяч стоит. Что за трэш? Ладно, с 9 9020... тысяч Я хочу его. Я заберу его и буду играть с ним. Я сделаю еще один большой контракт. Я закину 10 тысяч рублей сюда. Тамасская стали Не, мне это не нравится Но в любом случае Теперь я получил лжи-поинты А используя мой промокод СИМОН33 Вы получаете плюс 11% к депозиту любой суммы Поэтому ссылка на проект есть в описании Ну а мы идем дальше Ну что, продолжаем У нас 4 кейса есть Погнали Шот. Мимо, мимо, мимо Давай сам... Да е просто, Да е просто, чувак Как это решать Сейчас контракт сделаем, дорогой Получится хорошо Перчи а, ох ну вроде что-то стоит, да. вот, вот именно внешняя МК максимально ублюзка, типа, ну, без негатива ГБ, ну типа смотри, но. О, глок, норм. О, хорошо. Норм 2 мки, эм нормально. Слушай. За носиком. 35 долларов заработаю сейчас. Три да почему? Ну. Ай. -а -а за лайки? Что за лайки с кейсами? Так, 7 кейсов. Мы еще купили. Я каждую секунду закидываю деньги на баланс и кручу кейсы. Как лудоман и мне ничего не падает. Да, сделали додепчик небольшой, вот. Пока все очень печально. О! Сотрек, сотрек, дай бог. Дай бог не сработал. Кстати, минил вэр. Возможно, дай бог сработал. 40 долларов. 46 долларов, чел. Как это дерьмо столько стоит? Пах шел. Да ее. Я закидываю еще деньги. Ребята, я не знаю. Я не знаю, как это работает. Мы уже открываем где-то 50... Ну сколько? 50 кейс или 60? Я не знаю, но денег много, что. Не так. Бабла, ребята, ушло немерено, согласен с этим Эриком... Ой, ты Материшься, чел, о чем ты? О! Стыриком собака, шокова, ну, вот так вот. Ну, хотя... Я ну, не надо, понял, надо, что, это, что это, это за поведение вообще. Да Машина. я не понимаю, чел. Опа, все, давай, давай! Да, да, да, да, да, да, да, да, да, хорошо, наконец-то. Слушай, я думаю, Animator. долларов, я думаю, 110 долларов где-то. 43. Нож, давай, ну, пройти, хочешь что-то. 100 трек? Сейчас, сейчас Ой-ой-ой, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, дало, я продаю все, что мне выпало. Открываем, и давай, это будет последнее открытие. Ребят, Эрик я у... еще купил кейсы. Все. Эрик, потратил все, все финансы, которые у него были. Вот, калаш. Хочу калаш, калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Да, калаш. Калаш. Да, наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Наслаждаюсь просто вот этим дерьмом. Пошел. Пошел. Опять открытий, пошел, пошел. Да, что-то Судьба злодейка не на твоей стороне сегодня. Да, не на моей стороне, бро. А вы, может быть, вот на этой стороне, кейс? Запутать решил, да, Габена? Габена, я тебя путаю. У, у, Ребята, последний грёбаный кейс. Абсолютно последний. Все, давай, падай. Эрик Лудаман, ребята, официально Эрик Лудаман. Всем привет. Давай. У, Плюс 40 баксов. Нормально. Фактор nice. new. new 64 Ребята на вывод, на вывод, на вывод Если этот ролик наберет 20 тысяч лайков Я открою 200 гребанных кейсов этой коллекции 200 кейсов за 20 тысяч лайков Не забудьте посмотреть мой другой ролик Где я делал одно и то же в течение всей гребанной игры на карте ТАС-2 Это интересно, забавно ролик, который вам, скорее всего, понравится Всем удачных кейсов И всем удачи получить всем этот кейс бесплатно Пока, пока.